Всё, вот пришли, приехали в избу, ребята все устроились, все тут сидят. А что все так молча сидите-то? Ура, я добрался в Якутии до заветного места. Сейчас поедем на рыбалочку. Игорь, поедем пробовать сразу сейчас. Да, поедем просверлим, попробуем. У нас есть пару часов О, еще. Надо да, потрясти да, маленько. Да, да, да. да, да. Ну, ну, чай попьем, да, перерожди? Да. Что не то, может, вытрясем. Да. Ну. Этот чайник заливали в Жиганский. Да. В Жиганский да. его заливали. Да. Термос, надо проверить, как он держит. Да. Сколько уже времени прошло? Полторы суток? Да, да, да. да. Попроб... да, Попроб... да, да. да. Попробуем, что, может, нормально. Так, друзья. Вот мы сейчас три четыре стахановца собираемся на ужин что-то нам рыбку надо поймать да и так друзья мы сейчас выезжаем на рыбалку все-таки не выдержал душа поэта и мы сейчас поедем проверять если тут рыба все-таки или нет Александр тут бур крутит стоит ногтями. Вот сегодня мы, друзья, находимся в таком чудесном месте. Такой вот вечер у нас. Приехали только что, да? Да, проехали сегодня 60 километров, ну 65 километров, да. Добрались вот такого мяса, Смотрите, только наши следы. Вот приехали, уехали первые три луночки здесь с нами рыбкин 39. вот сейчас вот я пробурил лунку сразу начинаю пробовать так ну мы... и Конечно же, классика жанра. Как же без нее блесна серебряная от компании Уру. Возле берега пробурились. Даже не знаю, сколько здесь глубина. Я здесь был четыре года тому назад. То в тот раз я ничего здесь не поймал вообще. Лед около полтора метра. Но глубина прям под берегом хорошая, хорошая глубина. То есть вот вот, вот лед метра два Тяжело. подо льдом 2 метра ребята на 180 бурят бурами красавчики ну а что такой большой бур взял то Что такой большой бур взял Поклевка с подбоем была. Сейчас я приехал его пробурить. Оббурить. Такое окуневая, говорит, поклевка. Окуневая, да? Ну похоже, да, на окуневую. Нет, первый раз у меня прям был подвис такой, я вернее, выронил. А потом где Короче, не сумел он вытащить. Сейчас будем устранять егошнюю ошибку. У дна была, да, поклевка? Да, да. Я у дна играю. Вот это да! У меня у с была такая же поклевка. Поклевка была? Удочка из руки вылетела. У меня точно так же вылетела удочка. Я слежу, расслабленный такой. Бум! И жалко камера была выключена. И вторая была поклевка, там четко в камеру должно быть Просто жесткий удар просто. Я вообще в шоке. Так, надо блесенку, да, похоже, как у тебя пускать? Поменьше. Не, ну у меня такая же, как блесна, как бы. Чуть-чуть, стандартная поменьше. мне та же самая. Ага, Блин, вы видишь, я ж тебе говорю, От что уру. я ж тебе не вру, что поклевки тут есть. То есть кто-то подплыл, я его немножко так как-то видать подбагрил видать. Да, да, да, да, да. Он что Вот там я место, там коряга, вот на первой лунке, там коряга, но я выше поднял, начал нормально ловить, но нифига. Сюда вот перешел, ни коряг, ничего нету. Вот, поиграл, поиграл, говорю, вот у меня начал, ну, расслабленное состояние руку поднимать, что-то есть. И удочка из рук вылетела. Потом а поиграл, я сижу вот так махаю, у меня тых по инерции, удочку Во -во -во, вот точно так же у меня было. То есть у меня коряги тут нет никакой. Все, ну как бы я ловлю уже здесь уже добрых полчаса и больше ни зацепов, ничего. Вот Красавчик! Пойдемте с Александра заснимем. Покажи, а линка взял, да? Вот красава! Линка взял. Молодец, какой красавчик. Надо тоже здесь садиться, рядом, ну, рядом здесь уже, здесь у, у меня же это, уже третий рыба, да Ты че? Ты уже третий ловишь. Ну, щуку отпустил. Потом этот линка маленького. Оно прямо вот. Масса в... шла. Шла. Дай-ка. Ты, ты. Дайся. Бля, кидать. Бля, красавица. Ну, давай закинем хотя бы твою руку. Давай, давай. Ой, вай, Ой, вай. Вот Такая попалась рубенка Тляга. О, все. Вон володец, три. Да. Ленок. Это ленок. Леночек. леночек. Такой небольшой леночек. Довольно таки. Но зато первый есть у нас. Ну, Станька, это <свят> первая твоя рыба, да? Первая. Первый ленок в Первая в жизни рыба. Но. Ленок. <свят> Я раньше никогда не ловил. Хотя коренной житель в Якутии. <свят> <свят> <свят> вот это да. Вот за да, это рыбой мы рыба, сюда да? приехали. Фу. Да. Всё, поздравляю. Класс. Аж сердце сдрогнуто. А, вот да? на это поймал. Такой что-то типа Шада. Типа Шада что-то. Надо бы посмотреть свои шадики тоже. И. Держи. До этого же я... Всякие-всякие блесна пробовал, ага. Вообще ничего не это, Работала Ни не такая, поколевки да? не было. Как эту поставил, сразу вот Чука же три раза ударил. Ага. На третий раз я его, его достал. Ну, Потом ясно. маленький линочек. Ага. И... и вот этот длинночек. Вот Хорошая приманка, слушай. Хорошая. В общем, вот и все, друзья. Сидели до Талова. Чё, не поймали, но завтра мы уже знаем план действий. Вот. Сейчас собираемся домой. Едем в избушку. На этом мы закругляемся. Мы наконец-то добрались до нужного нам места. Вроде рыбка присутствует. Завтра будем пробовать подбирать к ней какой-нибудь золотой ключик. Но это уже будет, друзья, в следующей серии. Да, друзья, не да, друзья, не забывайте, что у меня также я веду Золотой начну, ключик Точнее, Яндекс Яндекс.Дзен Где все ролики одновременно выходить С роликами, которые будут на Ютубе Потому что, сами понимаете, с Ютубом непонятно, что будет дальше Ну все, друзья, мы сейчас Будем кушать макарончики с оленинкой Как всегда, желаю всем здоровья Всем нехватывающих все, и, все, и, все, все. и, и до новых встреч на водоемах Всем пока-пока Так, у Автовар. Ох, ты, Ох, ты Куда? Ты вела, в том вере было быганна. Это я ему вообще не помогал. Играй. Самим Делькатес, Нет, это жеребятинка. Жеребятинка. Капуста вару, Квашина. Это хорошая резина. Это ты сам делаешь, да? Не я это делаю, это мой коллега делает. Смотрите, с утра, какое утро начинается, <соценно> с подарков. Володя тут <соценно> мне резину привез. А... Темно. Что за резина? Тим? Тим. Тем. Тем. Тем. Терещук, Иван, наверное, Михайлович. Фишерман Тим. Да, а у нас в Калининграде тоже есть производители резины. Я тоже лью резину, но я не лью ее а, в таких несколько а, больших объемах. То есть я для своих нужд, там, для нужд своего магазина, а то есть я не делаю большие объемы. И я вот уже некогда было уже а, тратить время Спасибо на сборы, за подарок. Просто сутки я собирался. И а, Иван вот, Максимович. Вот Славе сделаю такой путь. Это Иван Максимович, да? Терещук Иван, а вот фамилию, отчество не знаю, честно говоря. Иван Михайлович. Может быть, да. Вот такая всякая разная, классная, классная резина качественная, на высоте я ссылочку на страничку или там, я не знаю даже, чего что он продает там, оставлю в описании приеду, уточню, потому что все, у меня сбор был спонтанный на самом деле поэтому всякие разные всякие такие вот вкусняшки ну, это у нас в большей мере любит судак но я думаю, что и у Славы как в Вьюн, как в юн, да? ну, такой червь, ну да, весной начнется, да вот да, вот и вот щука такое... не оставит это дело равнодушное, то есть yeah. вот и делает это чисто вот пощуку тоже да да да такая, да да достаточно такая где-то да Интересные такие приманки. да да да сейчас попробовать хочу сейчас да можешь попробовать да сейчас да да да да да, да просто... Ну, спасибо, Володя, спасибо Молодь, спасибо тебе за подарок. А, передавать этому производителю. Пусть идет ко мне на сайте клевогорубалка.рф Да, друзья, и сейчас я когда <с приеду <с в Калининград, возможно, я попрошу Ивана, чтобы он начал выставлять свою продукцию на сайте клевогорубалка.рф Ну, короче говоря... Да, бери, бери. Короче говоря, если он будет по моменту возвращения на этом сайте, ссылочка будет в описании, можете точно так же заказать и... Опыт. Вот ребята здесь собираются. Вот Горянь, привет передавай. Любит как тебе настрой сегодня? Ты вчера с нами ну, не ходил? Ну, вчера я кушать готовил ужин. Надо Вожин. же на вас было кормить горячим. Конечно, а сегодня ты уже Сегодня готов. я уже готов, ты видишь, я уже практически одет. Все на мази, готовились к рыбалке. Давай, Полтора метровый лед сверлить. Сейчас мы едем, да. Да, главное испытание для тебя первое. Да, сейчас мы попробуем половить линка. Ну, запишешь потом свои впечатления по льду? Конечно, конечно. А то Володька говорил, что он по 100 лунок в день бурит. Тогда. Да какой столунок? Я Хоть бы одну пробурить бы как-нибудь осилить. Какой столунок? Я Нет, сразу я бы, говорю, у меня бы на одну бы только говорил, хватило. Я говорю, У нас всего два оборота и готова лунка. Куда Ой, шут? таких я тысячи могу в день набурить. Тысячи. Не, ну говорю, когда ищешь, ты сотни, две сотни можешь набурить. И да ищи, здесь ищи. я вчера три просверлил, легкий чуть не оставил. Играй, ты тут садись? Я тут сяду. Пап, сейчас что поставить вас. А? Что поставить? Что поставить? Да, блесну какую? Думаю, блесну надо ставить. А? Да. Блесну. Ну Серебряную ставь свою. Да? <клес> Потом уже сам экспериментировать ну, приехали и пробурились дорогие друзья наконец то я добрался до речки было очень тяжелое путешествие долго машины поломки были тяжелая дорога добирались несколько суток на снегоходах, на машинах По зимникам Зимники, дорог нету Было очень тяжело там, Грубо говоря, там Аджиганск Еще в другую деревню, 100 километров там, По 5-6 часов проезжали Но ну, наконец-то мы до зимней избушки добрались И вот сегодня я первый день на реке Конечно, красота неописуемая Очень красивая природа, мороз Людей на, на сотни километров никого нет Для меня это, конечно, в диковину Ну, что я могу сказать И сегодня я в первый день рыбалки, ребят Как раз Славу поехал пообедать А я поймал сегодня, ребят, не представляете Я в шоке, мне до сих пор руки вот так трусятся Я поймал короля рек, это таймени, килограмм на 8 Как он боролся, Володя мне помогал, рыбкин 39 вытаскивать Ой, это было фантастика. Полдня здесь нет, как первый лед, чтобы вот так плевало, как из пулемета. Здесь трудовая рыбалка. Лед полтора метра надо еще просверлить. И я вот сколько часов пять, наверное, сидел в лунке, перепробовал все много. Ратлины, блесно что еще балансиры что только не пробовать и вот э, от, подарок от компании уру э, мои семьи подарили серебряную блесну вот на его блесну я вот клюнул мне таймень я когда голову эту в лунке увидели свалой таймень у меня вообще дар речи пропал это просто в шоке приехать первый раз и зимой зимой вытащить такую красивую рыбу короля рек якутии это просто с чем-то, ребята. Это такие эмоции. Я кричал на всю эту речку. Мне до сих пор, вот, мандражка, сижу, блесной сейчас трясовался. У меня руки до сих пор дрожат. Вот это адреналин. Какая же сила у рыбы? У меня леска руки сегодня разрезала. Я удержал, держал, стравливал, ну справился мы его все таки поборолись и вытащили это было незабываемое шикарные эмоции конечно если бы не Вячеслав Васильевич конечно на такую рыбалку бы никогда не попал так что ему как всегда низкий почет благодарность уважение и низкий поклон спасибо Игорь что ты приехал к нам что у тебя такие эмоции ты делишься их с моими подписчиками я очень рад что ты поймал Тайменя в первый день своей рыбалки и это мне бы за счастье ленка, а тут представляешь такой подарок таймени. Зимой из лунку вытащит да. он не пролазил в лунку. Да, да, это не вот не каждый э... еще поймает. Это подарок, э, я думаю, от нашего, от наших э, богов, вот, <как> от Байная в том числе. Это дух охотников и рыбаков всех, вот. И вот он тебе сделал такой вот подарок. Да, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. А сейчас, друзья, мы расположились так удобно. Вот просверлили лунку под камеру. Я решил сделать подводные съемки, потому что здесь очень чистая вода, да? Вода вообще чистейшая. Ее пить можно. Каждый камушек на дне видно в подводную камеру. Он как блесна играет. Да. И если вот так вот показать, то можно вот так зачерпнуть воду, прям с лунки и попить, да, и можно попить запросто. Mm, это вкуснота. Здесь никакого производства, ничего нету <связать> Да, ребят, здесь, здесь чистый воздух, вода, <связать> вода чистейшая, <связать> вкусная, он сейчас попил, вкуснота, как сорняка. <связать> да. Ну скажу вам так, друзья, что чтобы сюда добраться, даже или... говорю, а... А, самому поехать, и, и, и говорю, не то, что там это очень дорого, но еще говорю, сюда просто не доберетесь, просто не доберетесь. Мне тут хорошо, ребята так привезли, а, ну, разрешили еще на этой речке половить, поэтому говорю, всем спасибо, респект большой. Но мы продолжаем ловить дальше? Да. Ничего. Вот, ребят, красавца, какого я сегодня в обед поймал. Ребята, пока ведали, а я зацепил вот такого красавца. Ух ты, вот, вот это, да, вот, вот эта длина. Вот этот размер, это как-то вот так таймень. Это красавец, ребят, такого красавца еще не вытащил. Ох, вот тяжелый, это. да, под десяточку такой. Красавец. Просто огонь, ребят, эмоции незабываемые. Ты моя ты краса. Вот она красоту ли король, король. реки Якутии. Да, давайте вот так поближе ребятам покажем, чтобы да. мы видели увидели, что это. Вот он он таймень. Вот, вот, вот. Вот такой. Да, вот. уже немножко. Да, это мы его замораживаем, да. да. Игорь, Игорь повезет свою добычу к себе туда, в Подмосковье Вот, и поэтому сейчас мы его это аккуратно заморозим, так красиво. Вот такая вот. Классная рыба. Да, шикарный. Все, я тебя сейчас фото, Игорь. Так, друзья, засиделся я что-то в палаточке. Выехал на проверочку. Новых мест. Сейчас вот пошел вдоль вдоль берега. И что я хочу добавить. Взял я мотобур. Вот. Есть у меня мотобур. Просто я им редко пользуюсь. Вот. Сейчас я его зарядил. Попробуем на пулю. Вот, постучать по дну. По камушкам. Глубина такая, скажем ямина еще так оказывается довольно глубоко глубоко глубоко Что поклевочка? Опа. Друзья, вытащил наконец-то такие ленка. Хоть и небольшой, но это ленок, Даже лимбушка, по-моему, маленькая. Вот, друзья, смотрите. Вот совсем неактивный. Такой вот. Тупорылый ленок. вот небольшой такой вот ну чё от нуля я уже ушел. Страника у нас остался двойник только. Давайте поменяем. Вот. Посмотрите, он крючочек сломался. насаживаем прямо глаз сразу сейчас посмотрим как на глаз будет реакция у рыбы Хороший был линок, прям лимба что ли-то? А? Идет еще один, отлично. Кажись, кажись, нашли где рыба. Вот это лимба. линочек так леночек. Ну что, друзья, можно меня поздравить. После долгих поисков Сейчас поедем к ребятам. Хе -хе -хе. Они вон уже стоят, палят. Такой дела. Ну вот, друзья, что и требовалось доказать. Вот здесь вот, собственно, найдено место, где вытекает ручей и, собственно, где ловится рыба. Сейчас. Поеду к ребятам, скажу, что рыба ловится здесь и что надо ехать сюда. Буманы басов Ровно, ага. Ровно, да. метр, шагары Чем метр Метр агара Иди, иди Не, облет Там обкрай, да? Это течение. Это течение. Течение. Да. Пошла жара! А, блин, там вообще глубины, вот сколько видишь? Да я уже сам чувствую! А Пошла жара, Василиич! Вау! Ну, поздравляю! Спасибо, Василиич! Вот он, после таймени ленок ну, мой! ближе, поближе! Ребята, вот это контент! Вот эта рыбалка, наконец-то, ленок! Вот это красавец опять на блесну от урума, от поясея! Вот такой красавец! А Володь какого здорового достал? Да, хороший. Ох, ребята, хороший. вот это контент. Ох, ты мой красивый, как я за этим ехал. Четверо суток я терпел эту дорогу, это та, чтобы поймать есть вот этого отлично, красавца. Отлично, спасибо, Василич. Давай. Дай тебе тоже поцелую за рыбалку. Да, ладно, потом, потом. потом. Спасибо, Давай. братка. Кидай в нашу кучу. О, в нашу кучу, кучу. Да. Слава, у нас есть же отцепича. Есть, ага. Как Володь? Эмоции. А мы куда вот, Игорь, э, этот, здесь Володя тоже здесь ловит, смотрите, первого поймал. Шикарная, вот эта рыбина, блин. Вот это рыбалка, Володь. вот это. Володя, а ты говоришь, щуки. Какие нафиг мне эти те щуки теперь нужны? <сылки encontusst recognise> вот рыба, вот зачем да. мы сюда, ребята, ехали, вот за этим. Вот за этим мы сюда ехали. Попроб法. Ну вот так, вот, друзья. Начинается рыбалка. Сейчас подождем, пока у всех начнет плевать. Будет вообще круто. Ого, никема. У нас тюган баранген кардик ковсда. У нас тюган щелк бята Ага. Куб кардик кайгин. Наику щека кайма. Тюгану баранган баранген кардик кадах. Во. Или